Друга, мафию, блядь. Андрюх, ну извините, а Андрюх, ну извините, что извини. хитрожоп, ну, блядь, сука, ну, ну кренат, Андрюх, ну, трои, а трое, трое, но я сказал, сказал, сказал что ты хитрожопый, он смотри. убьет тебя, это Андрюх, ну смотри, смысл был какой, если бы Максим не сказал, что, что, -то, что -то, комиссар что меня посадил, жопу, спасти, вот, мой ну, мой вот, вот. если бы садил меня, мы бы почти выиграли, вот и все. Ну, мафии, а, то, а, блядь... а, а ты две маки, а только последний провел, да, Никита? Да. в конце сам проверил, да, когда ты... Тебя... А, да. Игорь. а, давай. Я, а я специально будет. убирал, я вот не, не хотел убирать женщинка, я убирал тех. Игорь, можешь выпьем? И меня блядь, да, Давай тебе это увидим, Ну Давай, я. Давай, давай, давай конечно, будет. Давай, давай. не буду. Ты не или ты не хочешь? А, ну, Такого хуя ты говорил. Если ты шериф, ты проверил меня, я мафия оказался. Объясни мне. Я тебя не проверял. Ты сказал-то. Да запомните. Ну ты на под брал, и все. Я тебя не говорил, что я тебя проверил. Я тебя проверил. Я корпус говорил. Сэм. Оу. Наливаю. Я первый Андрю. конток Спасибо. проверил. Давай. Чего? Не, не хочешь? хочешь? Ты что делаешь? Второй керюк проверял. Так вот, тебе надо что-нибудь допить. Нравилось. И мы этот сказал, что он там керяный, честно. Все, передай. Мой а где мои? А где мои? Да, Киндер. А с кем вы пошли? С кем вы пошли клуб? А тебе волнуть так? Она тебе даже не жена. Ты и Вика. Кто в клуб а пошел? Вот на видео будет аватат. Ага, Саня, наверное, у нас дома. Да, да. А ты Тоже домой поехал? Синий цвета. Галь, Саня, домой уехал, да? Аль, ты сейчас с вами? А ты домой домой? смотри, а вот. Бля, Ну, ты с вами поедешь в клуб или нет? тоже домой Слышь, ты спроси. лучше, ладно. Ага. Понятно, что Сейчас, подожди. Сейчас, что, видишь что-ли? Да Сейчас, подожди. Сейчас, подожди. Сейчас, подожди. Сейчас, подожди. Сейчас, подожди. Сейчас, подожди. Да, конечно, видно. Смотри, нет. все, в, в Синсети. А, в син Да мы в клубе, ебаты. Все как акваторы. Ну где там играем дальше? Я хочу быть опять мать. Сука длинный, блядь, откуда толкнул. А, ну да. Это вот для специально для Галли. Вот Никит скучает. Просто получилось так, что Максим меня просто чисто спалил, Когда он сказал, что проверили. Максим, Да и ты меня чисто спалил, блядь. Андрюх, ну, извини, мы опять Выживай да? Ну, понимаешь? Да. Ну щас побận, owners, Shall, погоди, щас. Женщина берёт, нажим еще будет нормально. Ну, если бы, сейчас Если бы... покажи Если бы не Максим, который спалил после парни, то... Не факт, что бы ты не Ну, то у нас будет... бы Ну, если меня... Против Один Я просто Ну, два на Понимаешь, если бы, допустим... У тебя был два голоса, да, или у кого-то, допустим, а там было по одному голосу. Я, допустим, слил бы тебя последним, вот, то, то есть взял и добил бы так вот, я вот просто контролирую. Нет, да, нет, это нет это допустим, просто уравнял голоса.